Всем привет, рад всех видеть, будем говорить сегодня о проблемных страховых компаниях. На самом деле тема назревала давно на сегодняшний день так или иначе, у нас 6 компаний находятся в зависшем состоянии и не выплачивают возмещение по договорам обязательного страхования гражданской ответственности. Кучу потерпевших сталкиваются с проблемами, денег получить нельзя. Поэтому будем обсуждать эти вопросы, будем говорить об этих проблемах, о том, как их решить, где взять деньги с виновника, со страховой компанией, как правильно оформить и... Как выйти вообще из этой ситуации? В один выпуск, конечно, не уложимся это будет цикл выпусков. Смотрите, все. Я думаю, что контент будет полезен и интересен и особенно актуален для тех, кто столкнется с подобной проблемой. Оставайтесь с нами. Обратимся к хронологии событий. Ну, если не трогать несостоятельность компании, которая была ранее и говорить только о последних событиях, то надо начинать отталкиваться от э, апреля этого года. Я специально не делал выпусков, хотел посмотреть, как будут развиваться события, что будет происходить на рынке, не устраивать вот эти вот танцы на костях сходу. Итак, что произошло? В апреле этого года Национальный банк э, приостановил лицензии четырем страховым компаниям. Речь идет о страховой компании э, Global Garant Раз. Компания USI-2, компания UBI-3 и компания Международная страховая компания-4. По информации, которую предоставил Национальный банк Украины, причиной приостановления лицензии стало нарушение норматива достаточности капитала этими компаниями, рисковость операций и недостаточное покрытие резервов. Что дальше происходило? Национальный банк дал срок для устранения нарушений. Поскольку этот срок вышел, ни одна из указанных страховых компаний нарушений не устранила. По крайней мере, в новостной ленте Национального банка было опубликовано информационное сообщение о том, что в срок, который предоставлялся, ни одна из компаний информацию об устранении этих нарушений не предоставила. Ну и, соответственно, события развивались дальше следующим образом. То есть страховая компания USI и страховая компания Global Garant были исключены из состава ассоциированных членов моторно-транспортного страхового бюро. Компания UBI пока еще там остается. Ситуация для меня она не очевидна, не понимаю. Вот То, что есть просрочка по клиентам, это факт. То, что есть невыполнение обязательств по этой компании, это тоже факт. Что еще добавилось? Параллельно мы еще получили то, что из состава моторного бюро также вышло еще два страховщика, которые имели лицензию на Продажу договоров обязательного страхования гражданской ответственности. Это Харьковская муниципальная страховая компания, которая, в принципе, владела портфелем. Ну и АСКО Сервис. Я долго смотрел на ситуацию, как я уже говорил, не комментировал. Мне интересно было посмотреть, как будут развиваться события. То есть, возможно, какие-то компании будут бороться, возможно, будут суды. Возможно, кто-то будет пытаться исправить положение. На сегодняшний день, ну, может я говорю преждевременно, но опять же говорю о том, что это мое субъективное мнение. Я считаю, что ни одна из указанных компаний на рынок не вернется. И, соответственно, выполнение обязательств по заключенным договорам ну, их просто не будет. Особенно беспокоят в этом контексте компании USI, UBI, Global Garant, Харьковская муниципальная страховая компания и международная страховая компания. По последней это отдельный разговор, мы тоже это обговорим. То есть суммарно эти компании владели значительной долей рынка. Что сейчас произошло? Они продали договора страхования, которые будут еще действовать, ну, как минимум год. То есть люди будут попадать в ДТП, потерпевшие будут пытаться решать вопрос компенсации ущерба причиненного ДТП, а решить его будет не так просто. И мы обязательно обсудим, что нужно делать и как нужно действовать в таких случаях. Сейчас мы будем говорить об общем правиле, компенсации ущерба в таком случае, если столкнулись с ситуацией. Что говорит закон? Закон об обязательном страховании гражданской правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств говорит о том, что выплата по компаниям банкротам, я обращаю внимание, банкротам, которые стали де банкротами, потому что ну, в обиходе, если компания прекратила хозяйственную деятельность, она стала несостоятельной, она еще далеко не банкрот. И для того, чтобы она юридически стала банкротом, это значительный промежуток времени. Так вот, э, моторное бюро в соответствии с законодательством действительно выполняет гарантийную функцию. И действительно проводит эти регламентные выплаты по компаниям, которые были признаны в дальнейшем банкротом. Мало того, что они признаны банкротом, установлен факт недостаточности имущества для погашения возникших обязательств. Так вот, как будут развиваться события и как предусмотрена реализация этой гарантийной функции. То есть компания должна быть признана банкротом. Банкротство инициируется в хозяйственном суде, После этого формируется комитет кредиторов, из остатков активов формируется ликвидационная масса, как показывает практика, там практически ничего нету После этого принимается решение признать компанию банкротом, назначается ликвидатор, и ликвидатор проводит по сути ликвидацию, утверждает ликвидационный баланс, и после этого, собственно говоря, этот документ подтверждает отсутствие активов у компании, за счет которых можно погасить требования. И в таком случае моторно-транспортное страховое бюро выполняет свою гарантийную функцию и за счет регламентных выплат погашает ущерб потерпевшим. Ну и как всегда теперь надо говорить о том, так в чем же подвох. А подвох заключается в том, что мы сопровождали большое количество проблемных компаний. И вот надо делить моменты, когда компания стала неплатежеспособной, скажем так, она прекратила физически осуществлять хозяйственную деятельность, возможно, закрыла даже двери, и момент, когда она стала банкротом. И еще да, к этому надо добавить, пока там был, провел работу ликвидатор и был утвержден ликвидационный баланс. Так вот средний срок, ну вот э, по кругу, да, он там где-то крутится в районе около 5-6 лет. Вот, по последней компании, по которой сейчас моторно-транспортное страховое бюро будет выполнять э, гарантийную функцию и производить выплаты, это гарантия с красным благотипом, может кто-то помнит. Так, ну, если я не ошибаюсь, с момента, когда компания физически прекратила хозяйственную деятельность до момента вот выполнения регламентных выплат, там прошло что-то около там 5, по-моему, лет, если не больше. В связи с этим инфляционные риски все несет клиент. Ждать нужно клиенту. Тратиться на то, чтобы подать комплект документов в моторно-транспортное бюро, отслеживать эту подачу, должен потерпевший. И ну, вообще как бы да, вся эта кутерьма перекладывается на его плечи. Плюс мы забираем, забываем один момент. На сегодняшний день у нас есть инфляция, есть там, курс национальной валюты. При таких вот, ну скажем, да, периодах инфляционные риски, как я говорил, не остаются на потерпевшем. То есть э, на сегодняшний день можно зайти ждать, и там, через какой-то промежуток времени, э, ну, по сути, да, там, если у нас неблагоприятно разложится экономическая конъюнктура, то там, вот, регламентная выплата будет примерно составлять стакан семечек. Поэтому. Ситуация неприятная. Какие есть выходы? О выходах мы будем говорить в следующем выпуске. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что остаетесь с нами.